Современная реклама очень хитрая программа, создается шум и гам для того, чтобы впарить хлам. Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает исследовать мир фарминг-симулятора 22-го, релиз которого назначен на 22 ноября текущего года. Ну и в данном же выпуске спешу продемонстрировать тебе совершенно новую третью по счету карту под названием Хаут Бейлерон. Ну или же Оу oh, или же Хау Бейлерон. Как только, ребят, хотите, так и называйте, как вам удобнее. Я в деталях расскажу и покажу, что это будет за карта такая. А ты пока смотришь, поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Но взамен за твои лайки, я буду радовать тебя, как всегда, годными крутыми видео по самым разным современным видеоиграм. Таким, например, как фарминг симулятор 22 и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем! По этой карте разрабы выкатили целый трейлер. Давай мы сейчас с ним в деталях ознакомимся. Ну и вот тебе обзор от братишки Скреча. Здравствуй, друг! Тебя приветствует Хау Беллерон. Это третья по счету карта, которую мы от тебя держали спицом в тайне. Тут ты увидишь невероятные красоты Места с текстурами взятыми целиком и полностью из девятнадцатой фермы. Приехать сюда можно будет на вот этом поезде чух-чух. Ну или же на воздушном шаре как повезет. Не смотри на это убогое освещение, глянь лучше на вот тот элеватор, что слева А какие здесь виноградные, сочные поля и равнины, уай, просто заглядение. Ты посмотри на эти ровно посаженные деревья, мы их специально для тебя выращивали, чтобы тебе было что запилить здесь А тут есть даже обсерватория, немножко квадратная, но и так сойдет Опять это плоское освещение, ну переключите на другую картинку, вот это я понимаю, вот это места, Айда да загляденье-то какое. Ну это здание местной администрации, здесь живет самый главный человек в этом поселке. Ну и как видишь, раз он самый главный, значит живет выше всех. Если скучно, вот катапульта, можешь пострелять из нее в кого-нибудь, может даже и попадешь, но если не попадешь ты, то попадут в тебя. Во всей карте случайным образом разбросаны вот такие интересные места. Но, кроме как декоративной составляющей они из себя ничего не представляют, кроме как вот этот элеватор шикарный. М -м, просто обожаю его. Но кем бы ты ни стал и чем бы ни занимался, французам все равно тебя не понять. Фарминг симулятор 22 -й. закажи или иди дальше. Ну а если более предметно рассуждать про совершенно новую карту, то это у нас третья по счету карта после Эйлинграта и Элмкрика, которые уже были анонсированы. И видео по Элмкрику есть уже на моем канале. Все ты можешь найти в плейлистах, что находится ниже в описании под данным видео. Карта Хаут перенесет нас во Францию. Карта не является копией какого-то конкретного места во Франции. Она собрана из различных каких-то знаковых объектов, которые имеются у нас на территории Франции. На карте достаточно много необычных мест, помимо красивых садон на склоне холма и различных торговых точек, куда мы доставляем свои товары. В центре карты, как вы видели по трейлеру, находится у нас офигенный красивый замок, который можно будет посетить. Но кроме как декоративно составляющей у него нет никакого конкретного предназначения, то есть в производственных цепочках каких-то он участвовать не будет, то есть это чисто для красоты большинство объектов на карте выполнены для красоты, это вот например, как мы катапульту с вами видели, да или же типа здание какой-то администрации тоже на холме, все это, ребят, носит декоративный характер к декоративным элементам также можно отнести традиционные гондолы, которые плывут у нас по речкам, создавая очень даже интересный такой пейзажик ну как я посмотрел по трейлеру, скорее всего эти гондолы будут просто-напросто стоять никуда не двигаться посмотрим как оно будет в игре также вы могли наблюдать по трейлеру у нас обсерваторию с открывающимся куполом на закате и опять таки кроме как декоративной составляющей функционала у этой обсерватории никакой не будет то есть вам не получится посмотреть на звезды через этот обалденный телескоп нет на карте Halt бейлерон можно будет выращивать различного вида культуры которые у нас будут в фарминг симуляторы 22 в частности как мы видели очень много там уже виноградных полей у нас расположено. также можно можно будет выращивать и оливки, которые превратят и без того красивый пейзаж просто в обалденнейший обширный вид с пышными виноградниками и полосами на полях. Ну и так как Бейлерон у нас не относится к какому-то конкретному региону Франции, то на карте будет присутствовать мягкий средиземноморский климат, который также будет допускать и снегопады, так что наша ферма будет зимой покрыта белым снежочком. Ну и сразу же хочу сказать про снег. Снег у нас будет опциональным и его можно будет выключить, если вы не хотите играть с сезонами. Да, такое в 22 февраля ферме тоже предусмотрено. Ну и вот тут на скриншоте разрабы предоставляют нам к саму карту, как она у нас будет а, выглядеть. Как мы видим, через всю карту будет протекать огромная, достаточно широкая речка, которая будет соединять, можно сказать, два берега. Помимо этого всего, здесь еще посередине есть вот такой вот остров интересный. По поводу полей у нас здесь будет достаточно их немало. Как мы видим, различные формы также у нас присутствуют здесь поля. Бывают и квадратные, бывают и прямоугольные. Бывают и многоугольные, всякие разные, также и по размеру у нас бывают поля: как и какие-то побольше, какие-то поменьше, с возможностью их объединения и так далее. Как мы можем наблюдать, что леса на карте достаточно немного? Лес у нас только есть по краям карты. В центре практически леса у нас э, нет. Поэтому данная карта не совсем-таки подойдет для любителей каких-то лесозаготовок масштабных чисто для э, развития полей и своего фермерского хозяйства. В этом месте, скорее всего, будет располагаться гора, на которой мы по трейлеру с вами наблюдали то, то здание администрации. Да, вот здесь вот, по всей видимости, оно будет находиться. Но, если честно, по сути по трейлеру, мне как-то не особо понравилась вот эта вот французская атмосфера. А, как-то, мне кажется, скудненько на этой карте все сделано. И я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, ее скрип скрипали просто на скорую руку. Даже по трейлеру видно было, что карта как-то пустовато и хотелось бы на ней каких-то больших объектов увидеть, нежели мы видели на самом деле. Про размеры карты не сообщили нам разработчики, какого она будет размера. Я так понимаю, что какой-то средний размер нам будет представлен. Ну вот, пожалуйста, скриншоты с этой самой карты. Ну, как я и говорил, ребят, достаточно пустовато все выглядит. Как-то простовато и пустовато, на мой взгляд, это все дело выглядит, как будто бы разработчики поленились а, сделать побольше каких-то объектов для а, наполнения всего этого дела. Вот, пожалуйста, второй скриншот. Давайте посмотрим. Тут у нас какая-то интересная или старая ферма, или что-то в этом роде, не знаю. Ну, достаточно атмосферно выглядит, и таких мест, к сожалению, здесь не очень много. Вот вот то самое здание, как, как как как я его называю, здание местной администрации, рядом с которой расположился вот такой вот, смотрите, промышленный гараж. А что ты, зритель, скажешь по поводу совершенно новой карты хаут Белерон? Напиши, пожалуйста, в комментариях свое мнение, мы с тобой непременно все это дело обсудим. Ну и также пиши мне, предлагая, какие бы ты еще хотел увидеть игры на моем канале, братишка Scratch прислушается, и со временем Предложенная тобой игра, возможно, появится на моем канале. Ну что ж, на сегодня это вся информация. Надеюсь, она была для тебя полезной. А если не очень, то, пожалуйста, тоже напиши, что тебя конкретно не устроило. Ну что ж, продолжай играть. Только в самые крутые топовые игры приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.